несколько книг и одна из них и он написал книгу миллион для ребенка у него есть эксперимент публичный эксперимент который он проводит 2003 года он инвестирует по 100 долларов каждый месяц вот в акции американских компаний по 100 долларов инвестировать накладно покупать их, поэтому он по 1200 в год каждый январь 1200 долларов инвестировал в индексный фонд нам на s&p 500 он периодически менял там но все это были американские акции в смысле сам фонд там Обсуждали как-то и результат был такой вот инвестированная сумма вот эти столбики каждый год по 1200 а красная это его стоимость счета И вот наступил тот самый был восьмой год когда все полетело вниз и к девятому году сумма его портфеля была меньше чем то что он инвестировал он все это продолжал делать также каждый год вот на девятый год это была такая картина помните 18 -й? я говорил все упало вот соответственно и у него стало меньше хоть он еще и добавил да стал меньше стоить чем был в 18 -м. ну и соответственно в следующем январе он туда внесет еще 1200. он его продолжает очень долго на этой же сумме специально для чистоты эксперимента как говорится но к нам в компанию многие обращают а да и написали книгу издательство просто миф по моему да обратилась к нему чтобы выпустить книгу по этому эксперименту, чтобы описать. Она очень простая, легкая, там картинки. Про книги какие-то переиздаются, потому что часто задают вопросы, что-то, может быть, найдете в интернете, потому что именно в бумажном варианте какие-то тиражи там были выпускались, они, уж, собственно, заканчиваются или закончились, правильно назвать так. Мы, соответственно, придумали решение нашей компании. Мы сделали накопительную программу, она базируется на программе страховой компании, И сразу скажу. Целесообразность мы видим ее, потому что там есть свои издержки. То есть Инвестор получает доходность рынка, если инвестируем в широкий рынок в индекс 500, за вычетом издержек, да, которые он несет при инвестировании. Мы для себя определили, что вот 500 долларов минимальная эта сумма, с которой это целесообразно. Хотя вот с этим всегда дискуссией мы знаем, что коллеги по цеху, конкуренты или еще кто-то продают эти программы значительно меньше, с меньшими суммами, эффективность их принципиально не та. Я считаю, что это целесообразно только тем, кто, ну, для кого нужна там дисциплина, вот сам себя заставить не может, такие люди есть. Приходят, говорят, что э, вот кредит взял, и кредит выплачивает, ему удобно, каждый месяц какую-то сумму знает, за них банк рассчитал, он, все, он понимает головой, что переплачивает, что заплатит больше, чем если эту же сумму себе бы инвестировал куда-то, и росли бы проценты, а он платит банку. То есть, ну, собственно... Пока дискуссионный вопрос мы для себя даже в компании про вот это сегодня обсуждали на совещании, но э, я придерживаюсь такой старой нашей классической позиции, да? вот этой цифры, я бы говорил, даже эти 600, еще лучше, там на 1% повышающий бонус получается. Э, то есть, что мы можем предложить? 5000 российских рублей – это услуги, которые платят за подготовку документов, оформление контракта и так далее. Для человека запускаются в автоматическом режиме, Списание с карт ежемесячно на какой-то срок, выбирается срок, выбирается сумма ежемесячного списания. И э, в чем я еще вижу большое преимущество, что никаких ребалансировок вот такой портфель не требует, потому что он состоит только из, из, из американских акций, только из одного. Все инвестируется в индекс P500. Это неправильно с точки зрения, когда подходите к тому сроку, когда вам деньги нужно забирать. Но это никак не отменяет того, что к тому времени можно будет просто поменять распределение. Но отсутствие дополнительных каких-то вот консультаций, ребалансировок и так далее, для многих это как бы важное какое-то решение. Мы считаем, что целесообразность от 10 лет и выше. Тем более сейчас вот уже, да, мы уже упомянули, что рынок рос, рос очень долго. Соответственно, нам нужно говорить о том, что на 5 лет тот минимальный срок, про который мы говорим, инвестирование в акции, сейчас я бы говорил, ну такой тоже может быть не очень применим. Велика вероятность, что за ближайшие 5 лет мы в какую нибудь очередной кризис упадем, чтобы не оказалась ваша цель через 5 лет или через 4 или через 3, вам деньги нужны, которые вы инвестировали, а портфель вполне может стоить меньше, чем он стоит, чем вы инвестировали. Ну и, соответственно, среднегодовая доходность здесь приведена текстом, это вы сможете почитать у нас на сайте. Более того, наверное, мы включим в итоговое письмо, там будет просто ссылка, где вы почитаете как, то что, если вот вдруг кого-то заинтересует. Очень просто можно там выбрать какую-то условную сумму, какой-то срок и посчитать. То есть, вот, если по 1000 долларов инвестировать на протяжении 10 лет, мы понимаем, сколько будет. Да? 1012 в год, 120 будет внесено. То есть разумно рассчитывать на результат там, порядка 173. 1015 лет это порядка 314 тысяч. То есть в начале планирования рассчитываете свои силы, понимаете, подходит, не подходит, и, соответственно, можно запустить элементарное решение.